Валерий Леонтьев, популярный советский и российский певец, народный артист России, обладатель многочисленных музыкальных премий. С именем и имиджем экстравагантного и харизматичного Леонтьева ассоциируется российская эстрада 80-х. Валерий Яковлевич Леонтьев родился в 1949 году, в поселке Усть-Уса, что находится в республике Коми. Туда годом ранее приехали родители будущей знаменитости, Екатерина Ивановна и Яков Степанович Леонтьевы, зоотехники. Валерий был поздним ребенком, когда он родился, его матери уже исполнилось 43 года. У Валерия была старшая единоутробная сестра Мая. Отец Валерии умер в 1979 году, мама ушла из жизни в 1996 году, сестра – в 2005 году. До 12 лет Леонтьев почти не учился, семья жила в глухой тундре, в деревне Новикборж, в 7 километрах от Усть-Усы. В 1961 году его семья переехала в город Юрьевец Ивановской области, здесь же он и окончил школу. В детстве Валерий Леонтьев очень любил рисовать, занимался танцами, посещал драмкружок и солировал в школьном хоре. Всем из его окружения быстро стало ясно, что это подрастает новая звезда. Но мальчик из глубокой провинции и бедной семьи не мог и мечтать о карьере артиста. После окончания восьмого класса Валерий Леонтьев попробовал поступить в Муромский радиотехнический техникум, однако попытка оказалась безуспешной. Тогда будущий певец вернулся в Юрьевец заканчивать старшие классы. В 1966 году Леонтьев окончил школу и очень хотел поступить на факультет океанологии в Дальневосточный университет во Владивостоке. Однако в семье денег на такую дальнюю поездку сына не было. Тогда Валерий Яковлевич вспомнил еще об одном своем увлечении – музыке, и отправился в Москву, где подал документы на актерский факультет в ГИТИС. Однако из-за неуверенности в себе в самый последний момент Леонтьев передумал, забрал документы и вернулся домой. По возвращении в Юрьевец юный Валерий Леонтьев перепробовал целый ряд профессий. Первый выход будущей звезды на большую сцену состоялся в 1971 году на региональном конкурсе в Воркуте «Песня 71», где Валерий Леонтьев с песней «Карнавал» занял второе место. Свой первый концерт «Начинающий певец» дал 9 апреля 1972 года на сцене Варкутинского дома «Культура шахтеров и строителей». В 1972 году Валерий Яковлевич отправился в Сыктывкар на фестиваль-конкурс среди самодеятельной творческой молодежи «Мы ищем таланты», где одержал победу. После этого Леонтьева как лучшего из 15 конкурсантов направили в Москву на учебу во Всесоюзную творческую мастерскую эстрадного искусства Георгия Виноградова. Впрочем, и здесь завершить обучение ему не удалось. Через год директор филармонии Александр Стрельченко увез группу, в состав которой входил и Валерий Леонтьев, обратно в Сыктывкар. Там Леонтьев начал петь в ансамбле «Мечтатели», а с 1975 года уже значился солистом в группе «Эхо». Первая программа коллектива получила название «Карнавал на севере» и вышла в 1976 году. Далее была выпущена программа «Улыбка северной земли», с которой Леонтьев и группа «Эхо» объехали практически весь Советский Союз. Впрочем, выступления проходили в основном в провинциальных домах культуры. В 1978 году певец все-таки получил образование, окончив заочное отделение Ленинградского института культуры. Спустя год Валерий Леонтьев стал работать в Горьковской филармонии на условии, что организация направит его на музыкальный конкурс в Вилту. Там певец одержал победу за исполнение песни памяти гитариста на музыку Давида Тухманова и стихи Роберта Рождественского. Летом 1980 года Валерий Леонтьев завоевал главную премию 16-го международного фестиваля эстрадной песни «Золотой орфей», которая проходила в Сопоте. Там артист представил еще одну песню Давида Тухманова «Танцевальный час на солнце». Кроме первой премии певец получил специальный приз болгарского журнала мод Лада» за лучший сценический костюм. Свои наряды Валерий Яковлевич всегда придумывал и шил сам. В 1980 году Валерий Леонтьев пел во всевозможных сборных концертах, в том числе в Театре эстрады, Октябрьском и Лужниках. А в 1981 году артист завоевал приз популярности на престижном музыкальном фестивале Ереван 81. Тогда-то в столь успешно начавшейся карьере певца начались проблемы. Американские журналисты, присутствовавшие на мероприятии, с одобрением отметили экспрессивную манеру исполнения певца и даже сравнили его с Миком Джаггером. Неформатность артиста и комплименты от западных гостей не пришлись по душе советским чиновникам и руководителям эстрады, поэтому на некоторое время Леонтьев даже попал в опалу, его несколько лет не показывали по телевидению. Личная жизнь Валерия Леонтьева ревностно оберегается от посторонних глаз, певец редко дает комментарии. Поэтому вокруг его персоны всегда раилось множество слухов. Говорили о нетрадиционной ориентации, об имеющемся ребенке, о романе с Примадонной Аллой Пугачевой и много чего еще. На самом деле Леонтьев долгое время был женат на бас-гитаристке Людмиле Исакович. Вместе они с 1972 года, но официально зарегистрировали отношения только в 1998 году. Жена Валерия Яковлевича живет сейчас в Майами. В таблоидах появилась информация, что Леонтьев один живет в московской квартире и больше не летает в Америку. Дом в Майами он якобы оставил бывшей супруге. Некоторые светские хроникеры говорили, что певец развелся еще много лет назад, но не стал это событие афишировать. Личная жизнь Леонтьева окутана тайнами, Они слагаются легенды. В свое время Андрей Малахов в программе «Пусть говорят» сделал вывод, что матерью певца была его старшая сестра Майя, а предполагаемые родители Леонтьева приходились ему бабушкой и дедушкой. Валерий едва не подал в суд, но конфликт удалось урегулировать. Ему приписывали огромное количество романов с примами советской эстрады Лаймой Вайкуля, Ларисой Долиной, Лорой Квинт. Лора стала единственной, кто признался в правдивости подобных предположений. Также в середине 2000-х годов стали муссироваться слухи о том, что у Леонтьева есть взрослая дочь.